Приветствую вас на своем канале DropsEasy и сегодня будем продолжать разговаривать о такой компании как Moonbeam. Точнее поговорим мы в данной части о самом токене Glimmer. Основное развертывание Moonbeam будет осуществляться на сети Polkadot. Соответствующим токеном под названием Glimmer Как мы можем видеть на сайте Общая поставка данного токена составляет 1 миллиард токенов Годовой уровень инфляции 5% неиспользованного запаса Также комиссионные за транзакции будут составлять 80% сожено И 20% будут поставляться в казну Использование цепочка будет полкодот как и пишется ожидаемый запуск 4 квартала 2021 -го года. Токен Glimmer это служебный токен. Как децентрализованная платформа смарт-контрактов, Мунбим требует, чтобы токен Glimmer функционировал. Этот токен занимает центральное место в дизайне Мунбима и не может быть удален без какого-либо ущерба. Именно этим токеном на сети Монбима мы, как я уже говорил в одной части, будем оплачивать комиссии за транзакции, безопасность протокола, с цепочка цепочкой и устройство для учета самого газа. Итак, давайте посмотрим немного на диаграмму, как будут выпущены данные токены. Так, 14% это начальное финансирование, которое было завершено в сентябре 2020 года в соответствии с 24-месячным графиком, недельным на деление с трехмесячным обрывом и равным на деление от 4 до 20%. 12% это стратегическое финансирование 10% это общественные мероприятия 15% и токены находящиеся под контролем самого фонда будут использоваться для оплаты точек необходимых для слотов Moonbeam Parachain от 1 до 6 лет и 0,5% токенов для облигаций также 0.5 токенов это первоначальные средства для казначейства on-chain. 15% и токены, которые будут использоваться фондом Moonbeam для разработки протоколов и других программ. 8% это токены для программ ликвидности, стимулирующих рост и внедрение в сеть Moonbeam. 4,5% это средства, которые будут использоваться в качестве стимулов для разработчиков и проектов. процента зарезервировано для стратегических партнеров и консультантов. 1,4% в соответствии с двухлетним графиком на деление с момента запуска сети с 6-месячным сроком и последующим ежемесячным на деление. 10% это основатели сотрудники Pur State в соответствии с четырехлетним графиком и передача прав с момента запуска сети с однолетним сроком и последующим ежемесячным предоставлением. Прав. и 4,6% это поощрительный пул токенов будущих сотрудников будущие выпуски из этого пула будут подлежать четырехлетнему графику размещения с даты запуска сети о всем этом и более подробно вы можете ознакомиться на непосредственно на самом сайте о всех преимуществах и также подписывайтесь на рассылку новостей всем пока